здравствуйте уважаемые коллеги меня зовут александр иванович курочкин я руковожу отделом обучения компании инфострой работаю в инфострое давно я уверен что со многими из вас мы знакомы с 31 марта текущего года приказом минстроя введена в действие новая редакция сметно -но нормативной базы фр 2001 мы считаем очень важным поговорить о работе с этой нормативной базой в комплексе а0 Начиная с 2001 года было выпущено несколько редакций базы FER-2001. Каждая из редакций в комплексе А0 представлена отдельной самостоятельной нормативной базой со своим шифром. В моем экземпляре системы загружено несколько вариантов FER-2001. Последняя редакция имеет шифр FER-01-2020. В списке, кроме шифра, отображается наименование нормативной базы со ссылкой на приказ, которым эта нормативная база была введена в действие. Сметные нормативы, то есть расценки, отображаются в окне нормативной базы. Расценки сгруппированы стандартным образом. Строительные работы, монтажные работы, ремонтно-строительные работы и так далее. Каждое Папка представляет собой отдельный сборник. С правой стороны в таблице представлен список расценок этого сборника. Во вкладке «Поправки» находятся поправочные коэффициенты для каждого конкретного сборника из технической части. Здесь находятся также поправки из методических указаний по применению единичных расценок. Отдельный акцент на вкладке «Заголовок». Здесь содержится регистрационная информация. Кроме шифры и наименования базы данных, здесь содержится дата выпуска, дата утверждения Министерством строительства. Здесь находится шифр-версия. Сейчас здесь указано, что в данной версии нами введена и проверена информация по состоянию на март 2020 года. Это дата актуальности сметно-нормативной базы. В поле дата создания находится информация о дате формирования файла базы данных, который выполняет наш отдел подготовки сметно-нормативных баз. Этот файл передается пользователям для загрузки в комплекс a 0 В поле описания кратко указывается ссылка на нормативные документы и виды выполненных корректировок. В группе сборников сметных цен на строительные ресурсы произошли существенные изменения. Шифры или коды ресурсов приведены в соответствии с классификатором строительных ресурсов, утвержденных Минстроем России. В коде или в шифре ресурса содержится номер книги, номер части книги, номер раздела группы и номер ресурса в конкретной группе. Вот пример записи кирпич-керамический одинарный марки 75. В комплексе А0, обратите внимание, шифры ресурса немного отличаются от стандартного. В первой группе введен Вместо точки разделитель дефис. В классификаторе строительных ресурсов на текущий момент зарегистрировано больше 120 тысяч наименований строительных ресурсов. Но если мы внимательно посмотрим на состав федерального сборника сметных цен, то мы обнаружим, что в нем содержится всего лишь 63 тысячи с небольшим записи. Именно такой номенклатурой ресурсов мы будем пользоваться при составлении смет. По федеральным единичным расценкам. Обращу ваше внимание еще на один очень существенный момент. Если внимательно посмотреть единичные расценки, то мы увидим, что под одним и тем же кодом очень часто встречаются разные наименования ресурсов. Такая ситуация совершенно недопустима для автоматизации расчетов, поэтому мы вынуждены были присвоить этим кодом дополнительные номера. Как правило, в смете этот ресурс встречается как неучтенный материал, и мы будем его заменять на конкретную марку в соответствии с проектным решением. При работе с единичными расценками смето-нормативной базы 2020 года есть еще один очень важный момент. Единичные расценки, как правило, носят открытый характер. Это значит, что в ресурсной части расценки мы часто встретим неучтенные материалы, которые требуются брать по проектным Решение. Это обычная практика. Однако в этой части редакция сметно нормативной базы 2020 года существенно отличается от редакции предыдущего 2013 года. Обратите внимание, здесь представлена небольшая статистика по сборникам. Например, в шестом сборнике редакции 2013 года из 473 расценок всего 33% составляли открытый характер. В новой нормативной базе. Это уже 88%. Ну, например, по сборнику Полы. Всего лишь 6% расценок в редакции 2013 года носили открытый характер. В текущей редакции ФР2020 уже 69% в этого сборника открытый характер. И так по всей нормативной базе. С указанными особенностями сметно-нормативной базы редакции 2020 мы столкнемся при составлении локальных смет. А сейчас перейдем к примерам. Рассмотрим локальную смету на устройство фундамента, рассчитанную по единичным расценкам ФР 2001. Наша задача пересчитать локальную смету по расценкам актуальной на текущий момент базы ФР редакции 2020 года. Для наглядности работы открою дополнительный столбец базы НСИ. Здесь отражаются шифры базы, откуда были выбраны расценки в строках сметы. Воспользуемся специальной функцией системы заменить строки. Но сначала настроимся на ту нормативную базу, которая нам необходима. В локальной смете 32 строки. Многие из этих строк выбраны из SSC. Но не будем торопиться. Выполним пересчет по разделам. В разделе Земляные работы всего 7 строк. Выделим эти строки и в групповых операциях. Выберем функцию Заменить строки. В настройках операции уже указана исходная нормативная база. Укажем, что строки будем заменять целиком, то есть менять будем и названия, и стоимостные показатели. Выполним замену. Практически во всех строчках замена выполнена. Выделенная строка говорит о том, что замена не произошла. Да, неучтенные материалы автоматически не заменяются, поскольку в новой редакции FR введен новый классификатор ресурсов, а таблицы соответствия старых и новых кодов мы, к сожалению, не располагаем, хотя, честно признаться, была такая попытка. Для приведения сметы в порядок нам необходимо выбрать этот материал из новых ССЦ. Ищем ресурс по наименованию. Вводим ключевые слова. Вот этот ресурс. Обратите внимание. Стоимостные показатели этих ресурсов совпадают. Вводим объем, строку удаляем. Готово. Расценки раздела «Земляные работы» из первого сборника в нашем примере можно считать особенными, поскольку в них, как правило, нет неучтенных материалов. А вот в разделе «На фундаменты» используются расценки на устройство конструкций. В редакции 2013 года, как правило, расценки работы даже из этих сборников носит закрытый характер. Давайте обратим внимание на расценку из восьмого сборника на устройство гидроизоляции стен. В ресурсной части строки указано, что используется толь с крупнозернистой посыпкой. Однако при составлении сметы сметчик в наименовании уточнил. что необходимо использовать гидростеклоизол, хотя стоимостные показатели расценки от этого не изменились. В расценках шестого сборника выполнено уточнение марки бетона. Стоимость бетона учтена в ресурсной части расценки, но при составлении сметы стоимость бетона учтенного в расценке вычитается из итогов сметы и добавляется стоимость бетона по проектным решениям. Аналогичные операции выполнены и при устройстве фундаментных плит и при устройстве железобетонных стен. Здесь также учтены надбавки за сборку и сварку каркасов в построечных условиях. А теперь выполним замену на расценке из базы 2020 года. Работаем только со строками работами, поскольку ССЦ имеет другую кодировку и автоматически не обрабатывается. Имеем в виду, что в новой редакции федеральных расценок присутствует большое количество неучтенных материалов, поэтому в настройках установим специальный флажок Добавлять неучтенные материалы автоматически. Выполняем замену. Строки работы автоматически заменились. Однако практически все они носят открытый характер и в локальную смету добавлены. Неучтенные материалы в обобщенной номенклатуре. Нам необходимо привести смету в порядок, то есть привести к проектным решениям. Операцию замены строк можно выполнять не групповым способом, а отдельно по каждой строке. Например, выделяем одну строчку раздела фундаменты и выполняем замену строки. Поскольку расценки новой редакции базы носит преимущественно открытый характер, поставим флажок при создании работы добавлять неучтенные материалы. Операция замены выполнена. Как видим, у данной расценки есть неучтенный материал щебень. В предыдущей редакции базы он входил в состав элементных сметных норм. Нам необходимо обратиться к проектным решениям и уточнить марку щебня. Однако, если это сделать не так быстро, мы можем воспользоваться следующей функцией посмотреть, какой щебень был учтен в предыдущей редакции расценки. Для этого есть несколько способов. Один из них открыть исходную локальную смету, обратиться в ресурсную часть этой строки и мы увидим что здесь и учтен щебень марка 400 фракция 5 мм возвращаемся в нашу рабочую смету и ищем подобный ресурс в нормативной базе последней редакции вот аналогичный ресурс выбираем его замена выполнена расчет можно выполнять и другим способом вызвать расценку из нормативной базы по известному шифру. Скопируем шифр и создадим расценку из новой базы точно с точностью таким же шифром. Для этого придется повторить вот объема. Расценка открытая. Поскольку в предыдущей редакции этот песок входил в состав элементных сметных норм, посмотрим в ресурсной части предыдущей строки. Выполним замену. Замена выполнена, расценку из старой нормативной базы надо удалить. Особое внимание следует уделить расценкам шестого сборника. В предыдущих расценках этой локальной сметы замена произошла стандартным образом. Однако известно, что в новой редакции ФР 2020 структура сборника номер 6 изменилась и кодировка Расценок не всегда совпадает с исходными. Замена не выполнена. Программа в новой редакции fr 2020 подобную расценку не нашла. Не может быть, чтобы она была исключена. Найдем эту расценку стандартным образом. Создать строку. Перейдем в шестой сборник. Вот эта расценка. Добавляем ее в локальную смету. Ставим известный объем. Далее приводим в порядок номенклатуру неучтенных материалов. Исходную расценку из старой нормативной базы удаляем. Обратите внимание, что в новой редакции ФР затраты на сборку и сварку каркасов и сеток отсутствуют. Замену остальных строк будем выполнять групповым способом. Чтобы изучить состав SN удаленной расценки можно использовать не совсем очевидный прием. Перейдем в режим Показать удаленные строки. Вот та строка, которую мы удалили. Перейдем в ресурсную часть строки. Вот ресурс, который нас интересует. Выполним замену неучтенного материала в строке локальной сметы. И выйдем из режима показать удаленные строки. Приведем в порядок и остальные строки локальной сметы. Смета готова. Мы перевели в новую нормативную базу весь комплекс расценок существующей локальной сметы. Раздел земляные работы. Раздел фундаменты. В результате мы получили общий итог локальной сметы по расценкам новой сметно-нормативной базы. Если у вас стоит задача пересчитать локальную смету, выполненную в редакции 2017 года, то задача несколько упрощается. Повторим процедуры, сделанные в предыдущем примере. Воспользуемся методом групповых операций. Если обратиться в базу данных и выбрать аналогичный песок из СССР 2020, то мы обнаружим, что код этого ресурса изменился. Изменилось и наименование данного ресурса, однако стоимостные показатели сохранились. Это говорит о том, что при пересчете смет из базы ФР-2017 в ФР 2020 надо быть очень внимательным. Выполним операцию замены и для раздела фундаменты. Аналогичная ситуация встречается и по другим ресурсам. Снова сделаем акцент на шестом сборнике строительной группы. Структура спорника изменилась, в соответствии с этим необходимо выполнять замену предложенным ранее способом. На этих примерах я показал вам, как можно использовать существующие функции 0 для решения задачи пересчета ранее созданных смет в базу ФЕР 2020, используя различные приемы работы со строками локальной сметы. Очевидно, что основная трудоемкость Здесь составляет обработка неучтенных материалов. Будем это иметь в виду. Мы рассмотрели два практических примера по пересчету исходных локальных смет в новую редакцию базы ФР2020. Но в обоих случаях следует придерживаться определенных правил. Прежде чем выполнять расчет, мы рекомендуем, конечно же, сделать копию исходной локальной сметы. Далее. Смету необходимо настроить на новую нормативную базу ФР2020. Мы рекомендуем работать только со строками работами. То есть надо выделить строки работ. В базе 2017 года можно выделять все строки целиком. Затем необходимо выполнить групповую операцию «Заменить строки». Строки следует заменять целиком и обязательно установить опцию «Добавлять неучтенные материалы». Выделять строки можно по всей смете. Но если смета большая, это не всегда удобно. Мы рекомендуем работать в пределах отдельных разделов, если сметы сделаны по разделам. Имейте в виду, что можно выделять несколько строк. Вот это будет наиболее эффективно. Также есть операция прямого обращения к базу НСИ по известному шифру. То есть выполнить операцию создать строку. Но при этом придется копировать объем работы и исходную строчку надо не забыть удалить. После того, как выполнена замена строки работы, следует привести в соответствии с проектными решениями номенклатуры неучтенных материалов. Как это делать? Ну, конечно же, проектные решения это спецификации, чертежи ведомости материалов, но можно часть материалов определить по аналогии из состава ресурсов элементных сметных норм расценки работы исходной сметы. Что для этого надо сделать? Либо открыть исходную локальную смету и найти строку, с которой мы работаем. В текущей локальной сметы без перехода в исходную можно использовать операцию «Показать удаленные строки», открыть вкладку «Ресурсы» в исходной строке и уточнить номенклатуру тех ресурсов, которые были учтены. Поиск ресурсов в СССР базы данных рекомендуется выполнять по наименованию. В редакции ФССР 2020 года изменилась не только кодировка ресурсов, но и наименование ресурсов. Поэтому сравнивать ресурсы рекомендуется не только по наименованию, но и по базисной стоимости за единицу. Итак, мы рассмотрели вопросы по переходу на новую нормативную базу ФР 2020 по локальным сметам, которые были созданы в ранних редакциях. Функции сметного комплекса достаточно обширны. При творческом применении их в различных ситуациях вы будете эффективно выполнять поставленные перед вами задачи.